Всем привет! Сегодня речь пойдет о бугенвилле. Не могу вам не показать, как цветет моя бугенвилле. Я зацвела вера, а, сорт вера, пурпурная. Вот она красоточка. Она у меня за это лето уже, ну, наверное, третий раз. Вот она осенью осень уже зацвела. Мне прям нравится ее обилие цветов. Это, наверное, ну, вообще просто супер. Прям очень сильно нравится. И хочу вам показать вот такую вот. Очень красиво. И хочу вам показать, как у меня выросла варегатная бугенвилия. Она у меня цвела обильно первый раз. Это у нее как бы второе цветение. Ну, как бы очень такое скупное, могу сказать. Но вот такой большой цветочек. И очень цвет такой красивый у него. И листья, конечно, шикарные. Сейчас этот цветочек, она скинет, ну, прицветники если точнее выражаться, то я ее, наверное, вот здесь вот обстригу веточки и укореню ее. Я очень люблю это растение. Оно, конечно, шикарное. Его нельзя не любить. У меня... 7 сортов бугенвилле, но у меня там есть два сорта э, бугенвилле, они как бы приобретены не так давно и они еще у меня ни разу не цвели, они маленькие совсем в горшочках. И в сегодняшнем видео я вам расскажу, как я ухаживаю за бугенвилле, чем я ее удобряю, как поливаю, где они у меня стоят, на каком месте, ну все о бугенвилле. И еще покажу а, результат укоренения. То есть я у меня было видео недавно снято, как я укореняю способ укоренения стопроцентный. И покажу как раз вот этот черенок. Он укоренился и чувствует себя прекрасно. Уже растут листья. Вот здесь у меня находится две бугенвилле разного сорта. У них такое бурное бурный рост такой идет очень листья такие а листья прям наросли посмотрите какие у вообще редко когда такие листья нарастают вот, вообще с ладошку в общем ей сильно хорошо она у меня вся в корень ударилась так как я ей горшочек немного увеличила и сейчас она пока не нарастит корневую она цвести не будет Здесь у меня белая махровая. Тоже вот после обрезки она как-то вот так вот стала у меня расти. Но я хочу, чтобы вот эта ветка свисала сюда. И чтобы она зацвела, вот эти грозди свисали сверху. Цветет она очень красиво. Но это моя большая бугенвилия. Которая уже покрывается такими яркими предсветниками, Которая у меня сидит в 50 литровом горшке. Которая еще привита у меня еще двумя разными сортами. Здесь, конечно, трудно мне показать прививки. Но прививки очень... Вот здесь вот видно, приобретства отличается очень хорошо. И я думаю, в скором времени она меня порадует. Здесь, конечно, тесновато здесь просто абутилон еще ее закрывает своими ветками. Ну и, конечно, вот эти веточки, вот эти ветки, это нужно все обстригать, чтобы она не вытягивалась. Вот как раз сейчас камеру навела, где замотана веточка, это у меня прививка. И для этой красавицы самое главное ⁇ это солнце. Если ей будет недостаточно солнечных лучей, она не будет свисти. Это первое. И второе. Она также не терпит перелива и сильной пересушки горшка. То есть вот как верхний слой у нее немного сок, буквально вот чуть-чуть совсем вот так. Ее нужно полить, полив обязательно теплой водой. И конечно же она любит и подкормиться. Но я их сильно часто не балую. Я их примерно в 20 дней. В 20 дней подкармливаю. Фертика люкс. Буквально четверть ложечки чайной я разбавляю на полтора литра воды. И, конечно же, на цветение очень хорошо влияет обрезка. То есть, когда бугенвилья отцветает, ее желательно вот эти длинные побеги укоротить. Тем более, она будет пушиться очень хорошо. И на молодых побегах она зацветет. А вот эти длинные побеги срезанные, их можно не выбрасывать. Она очень хорошо укореняется. И, конечно, горшочки а, лучше стесненные, лучше ее, вот она, когда корневая у нее разрастается, вот горшочек, она упрется когда, вот только тогда она начинает выкидывать вот такие яркие прицветники. То есть горшки есть сильно большие, не нужны в принципе. Ну, конечно, если, я вот почему вот дорастила до 50 литров, я просто хотела вырастить именно дерево прям, чтобы деревцем она была. И поэтому я и такую корневую сильно нарастила. Но она, кстати, у меня цветет хорошо. И причем летом она у меня не цветет как-то странно. Она у меня всегда начинает вот с осени цвести и зимой цветет. И захватывает весну. А лето она у меня начинает, начинает знать вот эти зеленые побеги. Очень сильно. У меня есть очень много видео про бугенвиллию, как я обрезаю, работа с корневой системой омоложения, прививки. В общем, заходите на страничку. У меня есть целый плейлист по бугенвиллии. В верхнем углу сейчас появится ссылка. Можете нажать и попадете как раз на плейлист с бугенвиллиями. И хочу вам показать результат укоренения, который я недавно снимала видео. Сейчас я вам сниму вот бутылочку. Посмотрите. Видите? Идет рост. То есть у нее уже будут наращиваться корешочки. Вот смотрите. Здесь хорошо видно. Вугенвиле очень хорошо относится к обрезке, даже к формированию тоже вот к обрезке корневой системы, к омоложению, скажем так. К прививкам тоже она очень хорошо. Можно, допустим, как-то ее формировать, как вот вы прям захотите. Так что не бойтесь ее обстригать. Чем больше ее обрезать, тем больше она, ну, то есть красивее будет. В общем, берите ножницы и творите, как вы считаете, как вы хотите увидеть свое будущее, либо деревце, либо лианы вы ее пустите, все в ваших руках. Увидимся в следующем видео.